Третья часть решения задачи D9. Мы применяем теорему об изменении момента импульса. Мы посмотрели все внешние моменты и моменты внешних сил. Из них действует только вот момент МЗ. Сейчас нам надо разобраться с этой левой частью этого равенства. То есть с моментом импульса. Давайте вычислим момент импульса системы. Чему равен? Во-первых, вспомним. Он равен моменту сумме моментов импульсов всех тел, которые входят в систему. В нашем случае входит диск тела 1 и вот эта точка М2, э, тело 2. Момент импульса, значит, он равен... Ну, давайте здесь я чуть-чуть больше расскажу про определение значит, момента импульса, поскольку это нам нужно. Значит, вот определение момента импульса. Так. Давайте теперь рассмотрим снова момент импульса. Итак, L равняется, если это момент импульса относительно точки, то это, как мы уже знали, R умножить на P. Ну или R умножить на MV. Если это вот точка O, вот наш радиус-вектор Rho, вот наше тело массы, вот это импульс P. Если речь идет о проекции этого импульса на ось, то есть мы ищем момент импульса относительно оси, то я повторяю, мы вычисляем, что вот этот момент импульса, то есть вот этот вектор по этому правилу векторного определения. А потом мы берем проекцию этого вектора. давайте как... ну, Это это плохая запись. Мы берем, в общем, этот вектор вычисляем, а потом берем проекцию этого вектора на ось z. Рассмотрим вот частный случай, который в нашем случае и этот вектор, и этот лежат в плоскости диска, То есть, в плоскости диска. Соответственно, их векторное произведение будет направлено что по оси. По оси, допустим, расположены они так, что он направлен по оси вверх. То есть LO, вот это будет вектор LO. Соответственно, проекция вектора на ось, к которому он сонаправлен, будет равна модулю самого вектора. То есть LZ по модулю будет равен модулю вектора LO. А модуль этого вектора будет, чему у нас равен? Вспоминаем, это будет значит, r умножить на p, умножить на синус. Альфа синус угла между ними, ну или ро Мв синус Альфа, теперь в первом случае я напоминаю у нас. Том, который мы рассматриваем. Точка М2 закреплена на диске. То есть, она участвует в каком движении? Во вращении вокруг этой оси. То есть. Э, ну правда, Начальное вращение у нас, я забыл, уже было направлено по часову. Да? Ну, это не важно. Э, мы рассматриваем общий случай. В общем случае, значит, если те, эта точка диска, то есть закреплена с диском, то она вращается по окружности. Следовательно, этот угол между ними равен 90 градусов и. Момент импульса будет просто равен м 2 в Теперь все то же самое мы бы могли записать иначе. Записать, используя понятие чего? Угловой скорости вращения. То есть, если вращается с угловой скоростью омега, то V в этом случае будет равняться чему? Омега умножить на радиус вращения, в данном случае по окружности радиуса R. Если мы подставим сюда, то это все будет значить M2 омега на ро квадрат. Ну, собственно говоря, еще немного, если вспомнить определение момента импульса момента инерции относительно оси, то есть M2 ρ квадрат, это как раз момент инерции И относительно оси Z, умножить на... Омега. Это и есть определение чего? Момента импульса. То есть, вот любая из этих формул это, это, это ну и как более общие, естественно, вот эти они описывают вот этот частный случай движения когда повторяю, точка движется в плоскости перпендикулярной оси вращения в данном случае движется по окружности радиусу, вот эти формулы касаются раз, два, три, нижние, касаются вращения по окружности Итак мы можем теперь определить, да, ну и сразу у нас момент импульса вот самого диска, чему он равен. Момент импульса диска равен, вот из этих всех формул, в принципе, я могу все то же самое написать, только теперь это, допустим, И2, Омега-2, но угловая скорость вращения у них одинаковая. А то же самое, если lz 1 это я, соответственно, написал z 2 М2, В2 и так далее. А LZ1 существует готовая формула. То есть, э, момент инерции тела относительно оси вращения умножить на угловую скорость вращения. Но, повторюсь, у нас омега-1 равно омега-2 в первой задаче, потому что они вращаются как одно целое. То есть, можно здесь не писать этих подстрочных индексов 1 и 2. Так вот момент инерции круглой пластинки относительно центра вращения то есть если бы мы взяли вот относительно ось вращения проходила бы через геометрический центр вот это была бы ось Z то есть ось C он известен то есть момент пластинки относительно оси C равен массе пластинки умножить на Квадрат. Можете посмотреть в любом учебнике по теории меха, как выводится эта формула. Вот это известный момент инерции тонкой пластинки относительно оси, перпендикулярной ее плоскости, проходящей через центр пластинки. Но у нас ось смещена. Напомню, она у нас проходит через точку О1. Это расстояние у нас А, параллельные оси. Существует теорема Гюгенса-Штейнера, когда мы хотим вычислить как связаны что? Два момента инерции относительно двух параллельных осей, между которыми расстояние А. Так вот, если нам известен вот этот момент инерции, то здесь нам достаточно просто прибавить, что массу тела умножить на квадрат расстояния между осями. Вот эту теорему, значит, вот вместе с этим мы и применим. То есть мы запишем, что момент инерции точки относительно... Момент инерции диска относительно оси, проходящей через точку О1, будет равен М1Р квадрат пополам плюс М1А квадрат. И все это подставляя сюда, мы получим, что вот этот момент инерции и О1 и умножить на что? На омега-1. Омега ну, просто я говорю, у нас омега-1, омега-2 мы обозначим через омега. В первом случае вращаются с одинаковой скоростью. Итак, мы определились и с левой, частью, с левой частью нашего теоремы об изменении момента импульса. То есть, мы вычислили вот этот момент импульса системы. Он у нас оказался равным следующей величине. Для первого тела он у нас оказался равным вот это умножить на омега. То есть... м 1 r квадрат пополам плюс М1 А квадрат умножить на омега плюс для второго тела он у нас оказался просто что М2 омега Р квадрат плюс М2, ну, давайте Р квадрат омега. Вот производная от этой величины равна у нас что внешнему моменту. Производная по времени. Вот теорема об изменении импульса в к нашей задаче. Теперь смотрим, что мы можем здесь... Что нам известно? Мz нам дано условие задачи. М1, М2, извиняюсь, здесь я забыл М2, нам дано. Омега это та величина, которую мы ищем. То есть это неизвестно. А нам дано. R нам дано. Rho. Я обозначил через Rho. Да, вот это расстояние. То есть, вот это расстояние Rho. Давайте, чтобы, опять-таки, не загромождать рисунок, вот это расстояние O1. O я обозначил. Давайте выпишем снова этот рисунок. Вот диск. Вот геометрический центр. Вот точка Которая ось перехвращения пересекает диск. Вот это наш желоб. Вот это у нас точка С. Это у нас точка О. Вот я эту величину обозначил через РО. Поскольку это у нас перпендикуляр, то что у нас происходит? Значит, РОО1О. О1О у нас, то есть РО равное О1О равняется что? Корень квадратный из, кстати говоря, нам РО квадрат нужно, поэтому сразу давайте в квадрат это все возведем. Это нам не понадобится. Значит равен сумме квадратов катетов. То есть ОО1 в квадрате плюс э, э, стоп, стоп, О ООЦ в квадрате. Давайте ОЦ в квадрате плюс СО1 в квадрате. Это нам известно. ОЦ. А оно нам известно. Давайте вернемся к условию задачи. ОЦ. О1С нам известно это А. АО нам известно А. Ну да, раз нам известно АО, напоминаю, это у нас точка А. То ОЦ нам тоже известно, поскольку ОЦ равняется чему? АС, то есть радиус минус. АО. То есть радиус минус АО, которое тоже дано. То есть это подставляем сюда. Получаем ρ квадрат, подставляем сюда. Все, здесь нам все известно, кроме омега, которое нам и требуется найти. Ну что ж, давайте продолжим решение задачи в следующем фрагменте.